Но не все из них имеют только чистые помыслы. Некоторые из этих программ могут собирать ваши данные, передавать персональную информацию и даже обчистить ваш счет. Я отобрал 5 приложений, которые лучше сразу удалиться смартфона. Итак, давайте начнем. А начнем мы, пожалуй, с погодных приложений, таких как The Weather Channel, Weather Pro, Weather Boom и других подобных. Погодные приложения. Это отличный пример того, как из самой простой функции прогноза погоды разработчики впихивают различные ненужные функции, превращая приложение в монстра, пожирающего ресурсы телефона. Здесь вы можете увидеть и анимированные обои, и метеорологические карты, различные виджеты и множество других бесполезных вещей. И все это занимает оперативную память устройства. Приложение через каждые несколько минут соединяется с интернетом и как раз затем седает заряд вашей батареи. Как альтернатива лучше воспользуйтесь браузером. Google предоставит вам прогноз погоды на неделю вперед, а то и дольше. Следующее приложение – социальная сети Facebook. Социальная сеть Facebook является сегодня самой популярной в мире, поэтому неудивительно, что соответствующее мобильное приложение установлено у огромного количества пользователей. Мобильный клиент позволяет вам получать уведомления о новых лайках, постить фотки и всегда оставаться на связи с друзьями. Однако взамен это приложение потребляет огромное количество системных ресурсов и значительно уменьшает срок работы смартфона от батареи. Мобильный клиент Facebook занимает одно из первых мест по прожорливости системных ресурсов на Android устройстве. Как альтернативу могу посоветовать вам мобильную версию Facebook в любом браузере установленном на вашем устройстве. Функционал конечно же немного отличается и вы не будете видеть всплывающих уведомлений на своем экране, но зато это облегчит работу смартфону и сэкономит заряд батареи. Или же воспользуйтесь приложением Facebook Lite, оно потребляет меньше ресурсов и будет неплохой альтернативой. Следующим бесполезным приложением на телефоне является антивирус антивирус-фри и тому подобное. Дискуссии о том, нужны ли антивирусные программы на устройствах под управлением Android до сих пор неоднозначны. И я же придерживаюсь мнения, что если вы не получаете руд права на устройстве и не устанавливаете взломанные программы из сторонних сомнительных источников, то антивирус вам не нужен. Компания Google бдительно следит за содержимым своего магазина и моментально удаляет из него все потенциально опасные элементы Поэтому всегда активный мониторинг антивируса будет только зря тормозить ваш смартфон или планшет. Если же у вас все-таки возникли сомнения в здоровье телефона, то можете установить антивирус для разового сканирования, а затем удалить его. В некоторых современных устройствах есть встроенные приложения для поиска угроз. Ну и конечно же стоит сразу же удалить всякого рода очистителей и оптимизаторы систем. CleanMaster и другие подобные оптимизаторы заботятся о своевременной очистке кэша и удалении ненужных программ. Однако большинство современных смартфонов имеет подобные функции в системе, что делает такие приложения бесполезными, ведь кэш и батарею телефона они продолжают потреблять. Так что вы не добьетесь ускорения работы системы, а только замедлите ее, получив как бонус придачу еще и рекламу. Приложение для увеличения объема оперативной памяти Приложения для увеличения объема оперативной памяти являются по сути теми же оптимизаторами, они могут только своевременно очищать кэш, что телефон способен сделать и самостоятельно. Что касается оперативной памяти, то большого объема, чем тот, которым изначально располагает смартфон, вы не получите, так что эти программы будут только тратить ресурсы и, возможно, собирать ваши данные. Приложение дефрагментаторы Приложение для дефрагментации жесткого диска сразу после своего появления обрели огромную популярность из-за аналогии с подобными программами для персонального компьютера. Но в телефоне жесткого диска для дефрагментации просто нет. Эти приложения просто анализируют сколько места занимает во внутренней памяти те или иные программы. Кроме того, дефрагментаторы также будут тратить ресурсы смартфона и могут собирать ваши данные. Если вы используете подобное стороннее приложение, то я скорее всего вас огорчу, так как большинство из них либо вообще ничего не делают, либо наносят только вред. Очистить кэш и удалить остатки старых программ вы сможете и встроенными системными инструментами. А очистка памяти на самом деле только замедляет запуск программ и работу Android вместо обещанного создателями утилит ускорения системы. Как альтернатива зайдите в настройки и удалите кэш приложений вручную. Или воспользуйтесь встроенными системными инструментами. Ну и последнее в этом списке это браузеры с дополнительными функциями. В эту категорию входят браузеры со специальными функциями, например, просмотра видео или трансляции. Однако у таких приложений есть два существенных минуса. Во-первых, количество встраиваемой рекламы способно поразить воображение. Все это невероятно раздражает и затрудняет работу в сети. Во-вторых, не может насторожить посягательства на приватность. Приложение требует доступа к множеству разделов, даже к управлению звонками, что делает их небезопасными. Как альтернатива для Android-устройств существует десятки хороших браузеров. Как один из самых быстрых и надежных могу порекомендовать вам браузер Google Chrome. Он функционален, обладает поддержкой самых современных веб-технологий, умеет экономить мобильный трафик и обладает простым и понятным интерфейсом. Чтобы удалить ненужные приложения просто перейдите в настройки вашего смартфона, все приложения, выберите из списка ненужные и здесь внизу нажмите удалить. Вот и все, так можно избавиться от всех ненужных сторонних приложений. А на этом все, надеюсь это видео помогло вам очистить свой телефон от бесполезных приложений. Если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.